Близнецы, стремитесь к легкости, собственно, что вы всегда и так делаете Вы будете комфортно себя чувствовать в одежде из легких и прозрачных тканей не следует выбирать тяжелую обувь, ремни или какие-то повязки-завязки. Все это слишком давит и а, приземляет вас в то, а, в то время, когда нужно стремиться к легкости, к полету. Волосы тоже не нужно стягивать. резинками или какими-то косами ничего не пельтем. Лучший вариант – свободные женские волосы, которые аккуратно будут причесаны и уложены. А, на случай ветреной погоды можно прятать волосы под или под шапку. Ну вот варианты с резинками самые неудобные и неправильные, потому что их нужно отбросить. Ну а если у вас есть пара, то следует учесть, что цветовой гаммой полезно перекликаться с той одеждой, которая будет на вашем партнере.